...которая потрясла весь мир. Известный актер Алик Болдуин во время съемок застрелил оператора и ранил режиссера. Это произошло неожиданно. Все были уверены, что пистолет в руках у звезды заряжен холостыми, но оружие сработало как боевое. Полиция сейчас разбирается, была ли это действительно роковая случайность. А Тем временем некоторые уже увидели в этой истории мистические совпадения. Из США репортаж нашего собственного корреспондента Георгия Алисашвили. Все случилось у старой церкви на ранчо посреди пустыни в Нью-Мексико. Вот фото прямо перед съемками. Ковбойская шляпа в руке, на рубахе бутафорская кровь. Олег Болдуин готовится к сцене со стрельбой. В не Раст таких много, но это закончится не командой, стоп снято, а звонком в полицию. Здесь человек, которого случайно застрелили. Доподлинно известно, что стрелял сам Болдуин. Из офиса местного шерифа он вышел в слезах. Актеру не предъявлено официальное обвинение, возможно, пока не предъявлено. Полиция выясняет, кто виноват в том, что на съемочной площадке в руках Болдуина оказалось летальное оружие. Голливуд давно не использует мунижи пистолетов. Киногерои стреляют из настоящих, а в патронах есть порох. Это настоящее огнестрельное оружие. Не настоящие в нем только патроны. Они холостые. В них не должно быть пуль. Я думаю, никто просто не проверил патроны, которыми было заряжено оружие. По другим данным, патроны все-таки были холостые, но сработали нештатно. Стрелявший, судя по всему, в направлении камеры Болдуин ранил режиссера фильма Джоэла Соузу и убил оператора Галину Хатчинс. Выпускница киевского журфака, она мечтала о работе в кино и к 42 годам сделала успешную карьеру в Голливуде. За день до гибели Галина опубликовала кадры конной прогулки, как раз там, где на завтра прозвучали роковые выстрелы. Международная гильдия кинематографистов требует тщательного расследования. Слишком уж часто в Штатах съемки кино приводят к реальным жертвам. По оценке Ассоши Пресс, с 1990 года не менее 43 человек погибли на съемках в США. Еще 150 были серьезно ранены. Пожалуй, самый известный до сегодняшнего дня такой эпизод – гибель сына Брюса Ли, актера Брэндона Ли. На съемках фильма «Ворон» он получил смертельный. Ранение от вылетевшей из ствола заглушки, которая должна была удержать патрон в пистолете. Как снимают такие сцены на своей странице, как раз показывала погибшая Галина Хатчинс. Хлопушка, искусственная кровь, но впечатляет даже тех, кто знает, что все это понарошку. Two, one, Сам Олег Болдуин неоднократно выступал за ограничение продажи огнестрельного оружия. Четыре года назад он написал сообщение в Твиттере, которое сейчас кажется пророческим. Интересно, каково это – убить кого-то по ошибке? Звезда фильмов «Авиатор», «Отступник» и «Побег» – один из самых востребованных актеров Америки. Болдуин и прежде нередко попадал в скандальную хронику. Ругался, а потом судился с поклонницей. Я хочу выдвинуть обвинение против нее. Займитесь ей. Стравался на парковке, оправдываясь, что защищал жену. Ну а выступая в сатирическом образе Дональда Трампа, been, раньше я был love, большим и громким, но сегодня little, я милый Трамп. Болдуин нажил себе немало врагов среди республиканцев. Его провоцировали, а он срывался. Актера несколько раз задерживали за нападение. Два года назад по решению суда он прошел курс управления гневом. Но даже с подписчиками в Инстаграме ругаться не перестал. Ваша критика никого не волнует. Когда я читаю, что про меня пишут, мне плевать. Съемки фильма «Раст» приостановлены. Кстати, по сюжету картины, герой Болдуина спасает человека, осужденного за случайное убийство. Георгий Алисашвили, Анастасия Слободенюк, Нина Эшба, Первый канал, США.